Всем привет, ребят! Сегодня будет очень ценное, полезное видео. Сегодня будем говорить про деньги, как на этом медвежьем рынке можно начать зарабатывать и самое главное, как мы можем инвестировать в очень перспективные проекты на ранней стадии, на таких этапах, как приват-раунды серии А, приват-раунды серии Б, где инвестируют такие монстры, как Binance Labs и другие Топовые инвестора. Если вам интересно покупать данные токены по супер низким ценам, ниже, чем потом они выходят на различных площадках, таких, например, как CoinList. Помните, сколько мы пробовали на CoinList получить монеты. Ну, например, я лично с 10 раз ни разу не попал, чтобы купить монету по хорошей цене. А здесь мы берем монеты еще в 2, а может и в 4 раза дешевле. Поэтому как минимум я рекомендую не пропускать это видео, посмотреть его до конца, найти 10-15 минут своего времени, заварить очейка, будет очень максимально интересно и полезно. Поехали! Итак, ребят, я уже более чем два месяца состою в клубе, который называется Insider. Это международный клуб профессионалов, инвесторов и экспертов в таких направлениях, как финансовые рынки, современный маркетинг и блокчейн-криптотехнологии. И самое главное, что они базируются на платформе Web 3.0. Все это дело у них идет через смарт-контракты, через реальную криптовалюту, где нельзя ничего забрать, вытянуть, то есть все прозрачно. То, для чего и нужен нужна децентрализация, блокчейн и все остальное. Почему я в клубе уже сижу два месяца, а вам только говорю вот сейчас? Потому что реально я хотел проверить все на себе. То есть отдать свои деньги, посмотреть, как это работает, насколько это ценная информация и стоит ли она тех денег, которые я отдаю. И потом уже я могу делиться с людьми. Так вот, пришел тот момент, когда я могу действительно рассказать об этом, а вы уже сами будете принимать решение, что с этой информацией вам делать. Вот так, ребят, выглядит их основная э, платформа, где вам нужно будет... Я оставлю ссылку под видео в описании, если захотите перейти, прям зарегистрироваться, посмотреть, что и как работает. Когда вы зарегистрируетесь, вы попадете вот э, в такой раздел и смотрите сразу, давайте договоримся про Инсайдер Клуб. Как это, что это, как это работает, какие здесь есть маркетинги, какие виды заработка, какую вы получите э, информацию, и вы здесь получите очень много, я расскажу более подробно в следующем видео, а сейчас мы поговорим именно о монетке. Сейчас у нас идет стадия набора сайл э, монетки, где мы участвуем в приватном раунде, в самая низкая цена у нас, мы инвестируем в Binance Labs. И через этот клуб мы можем с вами проинвестировать, занести свои деньги и на выходе получить э, от 20 иксов, 50 x и 100 иксов. И так оно скорее всего будет, особенности, когда рынок развернется. Помимо всех тех достоинств, которые есть в клубе, куча полезной информации. Сегодня нас интересует с вами вкладочка э, Launchpad. Именно эта вкладочка, через которую происходит сбор, сбор проекта. Сейчас он открыт на 48 часов и лимит который дан на клуб это 100 тысяч долларов каждый из нас может когда вот 100 тысяч долларов будет собрано открыто меньше суток, а уже 70% процентов собрано, то есть 70 тысяч долларов. Я не знаю, успеете ли вы в этот проект зайти или не успеете, сейчас мы подробно разберем, что это за проект, да, но я это рассказываю для понимания, потому что таких проектов будет очень много, а если рынок развернется, и будет в разы много. Сейчас уже 1, 2, а то и 5 проектов в месяц вот такие выходят, где мы анализируем и принимаем решение, инвестировать в них или нет на самой ранней старой, по самой вкусной цене. И вот на этом примере, Сейчас мы разделю, разберем. Вот есть AltWurst. Это игровая метавселенная, и сейчас мы разберем полностью проект. Что мне здесь нравится? Мне здесь абсолютно ничего не нужно делать. Во-первых, ребята, эксперты, они заключают контракты, заключают договора, они проверяют команду, что это за команда, когда они выходят, какая это токеномика, какие фонды, какие партнеры зашли. То есть есть вкладка, видите, о проекте, есть токеномика, есть команда, есть фонды-партнеры, Binance Labs, видите, да? И какое взаимодействие мое. Я, например, сюда проинвестировал в 100 долларов. Минимум мы можем зайти на 100 долларов, максимум на 300 долларов. Комиссия за это берется 50%. Из 100 долларов я получаю э, монет на 50 долларов, по, на 2500 монет. Не насып, насыпано будет, видите, по курсу 0.02. Это самый низкий курс. 50% комиссии уходит это везде, где бы вы не пробовали инвестировать, там будет уходить 50%, 30%, 40%. Здесь уходит еще 50% и на команду, и также есть маркетинговая система. Это более подробно я расскажу вам в следующем видео о самой, когда буду программе раскидывать. Сейчас же давайте посмотрим, вот, например, что это за проект, да, и стоит ли себя инвестировать. И давайте сейчас попробуем разобраться в самом проекте. Они дают вот такую информацию, то есть здесь все уже, все уже расписано и показано, то есть мне остается самому прочитать это, проанализировать, подтвердить с каких-то источников, ну и принять для себя решение инвестировать сюда или нет. Вот сейчас вы на экране можете видеть трейлер с этого проекта, как я уже сказал, проект AltWers, это игровая метавселенная. Она включает в себя четыре фазы, это Sky City — центральная основная часть мира, где игроки смогут покупать, продавать землю и здания, копить ресурсы, создавать и обмениваться NFT. Дальше Outpost, это часть мира, где игроки попадают на гигантскую космическую станцию и могут окунуться в удивительное испытание, сражаться в поединках, летать на космических истребителях, участвовать в одиноких и рейдах, квестах, добывать ресурсы и превращать их в NFT и потом продавать. Есть стадия это игра на выживание, где происходит противостояние э, природными стихиями и борьба с другими игроками. И мета-сервис включает три уникальных пространства. Это сити-сервис, магазины, маркеты и все остальное. Клуб-сервис, клубы ночные, охотничья, гольф-клубы и так далее. Гейм-сервис, место, где игроки могут продавать свои собственные ресурсы. Дата выхода игры запланирована в 2023 году. Ну и здесь будет, конечно же, свой основной токен, называется он Edge, и будет использоваться для покупки скину и прочих NFT, то есть максимально он будет задействован в этой игре, что очень Хорошо, потому что когда мы покупаем какой-то токен, надо понимать, что он где-то задействован. Далее здесь мы можем с вами проанализировать команду. Далее есть токеномика. экономика здесь очень хорошая, я сам для себя проверил. Миллиард токенов будет выпущено. Блокчейн, Бинанс, Марчейн, распределение для команды 10% процентов. они выделяют для команды. И смотрите какая история. На листинге при ТГЕ они себе берут аж 0%. процентов. У них целый год будет заморозка, команда себе ничего не берет. И потом линейная раздача в течение 36 месяцев. То есть понимаете, насколько заточен проект, долгая история. И команда себе абсолютно целый год ничего не берет. Потом советники 7% выделены на токена, 0% опять же таки при листинге. 12 месяцев заморозка и потом линейная раздача на 2 года. Мы как раунд здесь с клуба, только с инсайдер клуба, у нас есть возможность участвовать в приват-раунде по цене 0.02 и 5 процентов нам дают сразу на тге потом один месяц перерыва клиф, и два с половиной месяца два с половиной года потом у нас идет линейное распределение токенов но когда рынок разворачивается на такие проекты сразу выстреливает ну понятно что э, не всегда это так но на бычке большинство проектов вот эти пять процентов могут позволить вам перекрыть сразу инвестированную сумму то есть за эти 5% я могу забрать те 100 долларов, которые я вложил, а может и больше. Потому что проекты могут давать сразу и 20x, и 30 50, и 50 если и какой-то, может и 100x дать в моменте. А в моменте я имею в виду сразу при листинге, потому что токенов очень мало сразу, когда листится проект, вы же видите разблокировки какие тут по 36 месяцев, то путем хайпа, путем... Маленькое количество токенов э, на ранней стадии, цена бывает подпрыгивает и дает вот эти пресловатые очень огромные иксы, где мы сразу тело инвестиции забираем, может даже сверху с 5% зарабатываем и потом 2,5 года мы получаем просто как пенсию. В общем это не основной источник где куда надо направлять э, все свои средства а это как диверсификация помимо там крипты просто по рынку которая уже есть это покупка на самых ранних стадиях да там ну кто-то же хотел например полка купить по 10 центов или салану по 10 центов вот и мы не знаем какой проект будет гемный, супер доходный какой не супер поэтому пробуем анализировать с помощью инсайдер клуба и сами и когда мы будем по чуть-чуть туда занесли, туда, то есть это не обязательно в каждый проект заносить. Мы можем выбирать, что-то пропускать, куда-то заинвестировать больше, куда-то меньше. И таким образом мы получим хороший портфель. На этой медвежке собираем. И потом на выходе обычка все эти проекты выходят, выстреливает. И мы хорошо с вами зарабатываем. Видите, вот здесь приват раунд выделено 8%. Мы здесь привайте. 5% на разлог, и у нас цена 0.02. приват Private раунде уже 0.03, паблик раунд 0.04. То есть, чем дальше идет продажа, тем выше цена. То есть, у нас самая первая, к примеру, пока дойдет очередь до coin листа, там, или еще на каком-то паблике будет там продажа этих токенов еще большое преимущество. И плюс, мы заранее будем знать на какой площадке это будет происходить. Так мы уже как минимум имеем 2x, а может 3-4 перед тем, что люди там будут покупать. И из тех людей, вы знаете, полмиллиона очередь на CoinList, а из них там 5-10 тысяч сможет только купить. Далее идем по инвесторам. Да, здесь тоже они сразу расписывают, кто здесь инвестирует. Вот с топовых выделить можно Binance Labs, Altcoin Boost, BitMart, Max Global. То есть мы, получается, с вами в ряде с этими ребятами. Далее есть ссылки на комьюнити, на сайт, на Twitter. Видите, Twitter у них уже 55 тысяч, Telegram 11 тысяч, Discord 7 тысяч. Здесь полностью они делают вывод, да, вот команда InsiderCrub. Давайте почитаем, какой у них вывод. То есть э, мы свидетели реализации масштабной идеи, созданной за вражеской вселенной, э, где каждый игрок найдет себе персонажа мечты. Весемые плюсы. Наличие использованного токена как неотъемлемой части метавселенной. Это огромный плюс. Разносторонняя сильная команда. Поддержка Binance Labs и других инвесторов. Продуманная очень токеномика. И самое главное, AltVerse это не просто игра, а открытая игровая платформа, которая предоставляет действительно обширный функционал. А именно, экономическая система Engine, управляемая блокчейном, VR-совместимость, мощная базовая система, система команды, альянса, большое количество типов оружия, система верховной езды. Это уникальная возможность для каждого игрока создания собственной игры на AltVerse. И какой вывод, что для нас получить достойный токен свой портфель, тем более, что токен поддерживается очень серьезными партнерами. Вы можете убедиться в этом сами. да? То есть мы обязательно сами с вами анализируем. Аллокация открыта 48 часов. И здесь мы видим, что уже практически 70% аллокации выкуплено. Если я нажму вот здесь портфолио, вы видите, для меня это первый проект, здесь классно отображается. Количество проектов, он у меня здесь будет расписан, да. Я всегда буду знать информации, когда я купил, что купил, какую я сумму проинвестировал и какие, сколько я монет получу и какие разлоки. Далее здесь я буду видеть, да, 2500 монет недоступно, сколько получено. То есть все-все-все здесь расписано, по какой цене брал, приват раунд. С какого кошелька кидал. И да, к покупке здесь очень все просто. Вот где лаунчпад? Покупается это. Вот нажимаем там пополнить. Вводим сюда сумму. То есть мне доступно еще, например, 200 долларов. Мы здесь все, как я уже сказал, на Web3.0, на блокчейне, видите, я подключен свой кошельком Metamask. Вы здесь можете подключаться любым кошельком, там, например, SafePal, еще мобильным можете подключиться, вот я рекомендую, либо там Metamask. Переводите сюда ESDT в сети Binance Smart Chain, вводите сумму 100 долларов у вас на кошельке, вот здесь. Например, в моем случае Metamask, видите, осталось 1,70 у меня здесь было 100 долларов. Я нажал пополнить. Я, Видите, пишет недостаточно средств. А у вас напишет, что подтвердите транзакцию, вы подписываете транзакцию и покупаете монету. То же самое и здесь, чтобы стать участником клуба, инсайдер клуб, вы должны оплатить лицензию. Лицензия стоит 300 долларов на полгода. Ребят, полгода это 50 долларов ежемесячно. Если взять общий рынок по криптовалюте, где я платил очень много на торговлю, там сигналами и все остальное, когда начинал, то я вам скажу, что сейчас это самая низкая цена на рынке. Но здесь не просто какие-то сливные сигналы, где вы на фьючерсах стали какую-то позицию, что-то вам сказали, вы нажали, купили, где-то заработали, где-то потеряли, в итоге, как всегда, в минусе. А, ну, лично по своему опыту я платил и 300 долларов в месяц, и 500 долларов в месяц. Нигде мне не удалось заработать. Нигде. Здесь, еще раз повторюсь, я более подробно расскажу о самом клубе. Вы получаете за 50 долларов в месяц во-первых, вы можете инвестировать вот такие монетки. Если у вас лицензия на 300 долларов на полгода, вы можете проинвестировать лимит у вас 1200 долларов. Это раз. Во-вторых, вы будете получать кучу Здесь есть академия, есть открытый доступ, есть криптовалюта, где идет анализ рынка, постоянно рассказывает, что на рынке происходит, какие монеты покупать, какие продавать. То есть для новичков это очень круто. Здесь также может обучать, если вы новичок, там, сетевому бизнесу, дизайн мышлению. То есть здесь очень-очень много, за что мы платим вот эти 50 долларов в месяц и получаем огромное преимущество. Я два месяца здесь пересидел. И реально это стоит своих денег. Вот Когда мы были на... пошли в район 25 тысяч, они говорили своим подписчикам, здесь выдавали видео, что ребят, мы еще не покупаем, мы не готовы. У них есть роботы, у них есть команда профессионалом. Они видят, что нет еще тех объемов, которые позволят развернуть рынок. И действительно, мы сегодня спустились уже в район 18-800. И даже вот этот момент, который я... Услышал, это не дало мне закупиться на всю котлету, а я оставил 50% процентов портфеля, держу в USDT, что мне уже позволяет купить намного ниже монеты, если еще просядет то еще большее количество монет. Смотрите, кому эта информация заинтересовала, я еще, конечно же, сниму более подробный ролик. Кто захочет присоединиться к Insider Club, есть ссылка под видео в описании, вы это можете сделать сами. Но рекомендую связаться там в личку, потому что я создам отдельно там телеграм-канал, чат, где э, те люди, которые захотят развиваться, изучать криптовалюту, учить не просто там, кнопка бабло нажать, а хотят изучить, как это все работает, где лучше купить, где лучше продать. Всю эту информацию здесь тоже будет, ребята, делиться, давать. Мы будем анализировать, и в этом чате мы будем вместе э, делиться этой информацией, потому что самому это хорошо изучать, покупать, что-то там продавать, пытаться на этом рынке заработать. Но еще намного лучше, когда это все делать в команде. В команде, с которой мы можем э, получить поддержку, кто-то больше знает информации, кто-то меньше. и Таким образом мы будем э, коммуницировать в чате, но ну, ну, этот чат будет только для тех, кто э, вступает там, в Инсайдер клуб. И чтобы более видео не затягивать, полностью про клуб, про его возможности, что, все, что здесь есть наличие, я сниму отдельный ролик. Я не знаю, спеете ли вы, кто захочет купить эту монету или нет. Это не важно, потому что будет еще много таких проектов. Самое главное, я вам показал возможности, которыми я пользуюсь. И могу с ними поделиться, и самое главное, наверное, что я еще упустил, здесь есть также возможность, вы эту оплату, например, там 50 долларов в месяц, 300 в сумме становится, да, вы ее можете очень легко отбить. Отбить каким? Путем маркетинга. То есть здесь, если вы будете рекомендовать людям, которые тоже хотят в криптовалюте получить знания, не просто какой-то кнопка бабло там нажать, купил, продал, что я купил, что я продал, заработал, не заработал, нет, а именно с нуля и выучить, и просто владеть хорошей информацией, то рекомендуя клуб, вы можете по маркетингу здесь заработать, который тоже работает через смарт-контракт, и все деньги, которые заложены туда, вы сразу кнопочку вывели в любой момент, и это у вас в кошельке. То есть все работает как и на бирже binance и на бирже biswap которые я там снимаю обзоры все это делается для того что отдавая часть своего заработка они таким образом быстрее популяризируют свой клуб и вы же знаете путем сарафана радио это самая лучшая реклама когда вот я сказал кому-то человек посмотрел проанализировал если ему понравилось принял решение присоединился и вот так пошло по цепочке поэтому Кому заходит, есть вопросы, пишем в личку, чтобы не затягивать. И ждем обзор видео, которое я сниму обязательно уже подробно о самом клубе. Поэтому пишите комментарии, обращайтесь в личку. Кто захочет вступить в клуб, для него открыт телеграм-чат, который я вот создам прямо сейчас. Ну и будем потихонечку двигаться на этом медвежьем рынке, накапливать криптовалюту. И надеюсь, уже когда рынок развернется, мы с вами все...